Сейчас буду пробовать стоять на гвоздях. Mm -hmm. Да, ощущение прекрасное. Но я докажу на деле, на что способен аскет.